вот такая работа получилась что-то совершенно голос потерялся ну, не знаю вроде лечилась, лечилась еще не долечилась наверное сегодня Ой. нет, вздыхать не надо просто я сама довольна маленькая креслица небольшой коврик работала и в некотором смысле но да, кажется, он меня перебивает. Вроде, э, распред... кажется, что... Сейчас я его уберу. Вот да. а что может, что опять, он так кричит? Вот, про эту олимпиаду. Дай, про то, что на олимпиаде пьет, Путин уснул. А вот было, ну, так, уснул, уснул так, и уснул то, человек. Спать хочу. Вот да. вот так же бывает, версия, когда Россия... человек хочет спать. Но я, правда, еще не собираюсь. Да. Ну, как-то так уже скоро. Всего 8 часов. Это у нас зимнее время. Летнее ускакала бы на час вперед. Ну, Москва не меняла свое время. Да. Ой, я смотрю на свою работу и любуюсь. Ну, в смысле, любуюсь, отдыхаю. Как-то болезнь притупилась. И хорошо, наверное. Вот если бы не терялся голос, было бы совсем хорошо временами этот кашель, но ну никак еще не заканчивается. спасает прополис, я беру чайную ложку, капаю 12-10 капель и медленно-медленно съедаю. И тогда у меня горлышко как-то успокаивается. И кашель тоже. Смиряется. Да. Да, да, да, да. Ну, такой вот немного интересный вечер. Уж не знаю, держу телефон, он у меня гуляет по всей комнате. Да. Ставлю молочку такую для релаксации, как раз в самый раз. Да, пусть она звучит, пусть она меня радует, успокаивает. Не знаю, телефона не хватит, чтобы всю композицию до конца послушать. Но все равно, все равно хорошо. Да, хоть и болело, но чем-то занимались руки. Да, хорошо. Всем добра. Доброй ночи.